Спокойнее жить и снова побыть без тебя, но даже мне вс позабыть, ведь снова не спал до утра. Твой любимый, типа по душам разговор. И я все аккорды поменял на минор. Да, ты хочешь поиграться в любовь, но давай в этот раз без меня. Бросишь меня, не мешай За душу свою печаль не спеша. Пусть и минор на устав, но я хочу снова дышать. Мой бесына соло все ушли один, это шоло. Мой лайф на любит, шуму. И пьяный минор, не со мной. Мои мысли на дне, Перед ночью я опять без тебя Снова я один и один до утра Я пытался много раз себя поменять Но что-то не так Мы снова Мои мысли на дне, а не соло Все ушли один, это соло My life лазь нарипит под веслом ло И пьяный и минор, и со мной Аромат моей румы, так ее Но вновь пропадет, так ее Мои мысли на дне, а не соло Все ушли